Надеемся на то, что перевал нас сегодня пропустят без особых проблем. 20 минут дают всякие, ни трещины, ни больше, перевал, Это всякие, трещина, не больше перелома-то, наверное, нет. Б будет интересно. Я просто в нетерпении ожидаю этого. Погодные условия на завтра нам дают плохо. Приблизительно с трех часов пойдет достаточно серьезный снегопад. Скачила. Ну и естественно, скорость набралась. И мы побах! Домашние вулканы Камчатки – самая яркая точка притяжения для туристов со всего мира. Эти вершины в летнее время становятся объектом восхождения или предметом съемки идеального кадра. Зимой вулканы засыпают и встречают лишь редких гостей. Но на пять дней эти пять вершин становятся местом проведения одной из самых сложных гонок на собачьих упряжках в России – Берингия Авача. What? <laughs> Соперники меня беспокоили, пока они меня так знаешь, прошивали. Один, второй, третий. Когда я понял, что я или последний, или предпоследний, и где-то на 40 километре я ящик меня... Знаешь, гонка ушла, потому что когда ты в гонке, вот они летят, что-то обгоняют, какие-то эмоции, амбиции, гонка ушла, и ты остался один с Камчаткой. На старт в этом году вышли 10 каюров в двух дисциплинах. Нарта 8 собак. Здесь соревнуются 6 участников. И длинная нарта 12-14 собак. Такая у четырех каюров. Единственная лыжница Валентина Новосельцева бежит в дисциплине Скиджоринг с двумя хаски. Ну за счет того, что спуски подъема, как бы и работаешь и отдыхаешь. он такой он рабочий, не скучный. Вообще и красиво, очень красиво. Когда этот вид на вулкан открылся. Я не знаю, как будет завтра, конечно, что я скажу после перебала, но пока, да, все хорошо. На этап почти у всех каюров уходит 4 с лишним часа. Один участник задерживается. Это Ирина Латышева, каюр из Хаваровска. Ее время больше 8 часов. Пока неизвестно, продолжит ли она гонку. Участие будет зависеть от состояния собак. Сейчас они уставшие, но чувствуют себя неплохо. Нет, у меня-то все нормально. Я вот за, за вот них переживаю, как они восстановятся за ночь. Потому что мучить собачек насиловать я, конечно, не буду. Если они там утром скажут, мы никогда не пойдем, то мы никуда не пойдем. у тебя есть? Мась. Сейчас 40 минут назад ушла группа на перевал на сам. Состояние перевала пока мы не знаем. Они на спутниковом телефоне в сопровождении группы спасателей поднимутся и оттуда нам по спутнику перезвонят и полностью картину все нам скажут. Если это все проходимо, то мы даем старт. Если нет, то будем думать по ситуации. Старт переносится на полчаса. Есть подозрение, что там какие-то трудности. И мы сейчас вас вышлем в вторую группу. Со Спутником телефоном, который будет нас информировать о происходящем. Ехать будем быстро. Мы видим участки трассы, по которым предстоит пройти каюрам. Сейчас иду... По довольно жуткому мосту, здесь проезжали снегоходы, поедут скоро упряжки, и все это над обледенелой рекой. Все, понял, тут все забрались, все нормально, мы до Семеновка, ребята, поехали дальше с перевала. они налево пошли, что-то видимо увидели там где-то вдали, и давай срезать налево, и все уже, там вообще ничего, не корица там надуто, и уже какой-то один камень, второй, они больше, больше эти камни, я смотрю там уже куда-то вниз, Мне пришлось отпустить упряжку, я еще думал, Андрей говорит, до конца, до конца, нельзя бросать упряжку никогда, Думаю, думал, думал, думал, думал, ну ладно, наверное, мы по одиночке, может быть, выживем. Поэтому вот собаки, да, за ними. Решение о том, кто продолжает гонку, а кто нет, судейская коллегия озвучивает на вечернем собрании. Всем добрый вечер. Я рад вас всех наблюдать в здравии. Не знаю, как силами у вас, но все пока здоровы, да, доктор? Никто не обращался с нас? Отлично. Дольше всех сегодня шла Ладшева Ирина. Вот. Ир, молодец, что дошла. Но судейская коллегия приняла решение по пункту 6.2 тебя отстранить от гонки. Четвертый этап не конкурса со всеми 90 километров еще раз попробовать свои силы. Не, ну я предполагала, что так будет. Для, для меня даже победа то, что я прошла второй этап, потому что мне вчера организаторы предлагали не ходить на второй этап, а сразу же оттуда эвакуироваться, потому что мы же совсем не тренировали подъемы. В этой гонке каюры идут на двух типах нарт – спортивные алюминиевые и традиционные деревянные. Команда питомника «Снежные псы» отправилась в гонку на новых деревянных нартах, чтобы проверить их перед Большой Берингией, но неудачно. Не прошли еще раз. Каюры, просьба всем остановиться там, где есть, потому что иначе мы соберемся на спуске, здесь у нас авария. Идем потихонечку, помаленечку, папа э, по рации передает, что там аккуратней дерево. Ну и естественно это дерево сразу, где оно, где оно. И там как получается спуск небольшой, вот, одно, э, два дерева стоит, и потом следом еще одно, и поворот. Вот, и я получается давай тормозить, чтобы не влететь, или хотя бы влететь, но с маленькой скоростью. И заскочила, ну и естественно скорость набралась. И мы повах. Как страшно обидно было, что новую нарту хлам просто разбила. Аня удается быстро эвакуироваться в лагерь, заменить нарту, продолжить этап и даже догнать соперников. Но на обратном пути в аварию попадает Андрей Семашкин. Дока зовут, там что-то Симашкин пораться передал. На узком участке трассы на арта Андрея врезается в дерево. Длинная упряжка мешает быстро сманеврировать. Расстояние между березами оказывается слишком маленьким. Андрей сильно ударился рукой. У него подозрение на перелом. Летел, свистел и головой, ногой, рукой. Не мог понять, где я нахожусь. Шину положили, забинтовали. С как бы там маневрируешь немножко интереснее, а с длинной нартой она уже повернула за поворот, а ты только выруливаешь. Нарта поломана, Саш, конечно. Две нарты поломаны. А там без шансов, Саш, Саша. А. просто без шансов. Я бы, конечно, если бы поехал, я бы сделал трассу по-другому. 7.06. На горную гонку надо идти с подготовленными нартами. Нарта... Классической деревянная, делается из березы, эластичного материала. Это ясень. Ясень, он на морозе очень хрупкий. Это сегодня холодно, сегодня плотная трасса, и просто переоценили свои возможности, скоростные возможности. Не знаю, сложно сказать. До конца остается два дня и 120 километров. Камчатку в этот момент накрывает циклон, но гонка продолжается. Каюры отправляются из Налочевской долины до Козельского вулкана. Этот путь занимает 100 километров. Мы проехали всего 30 километров, у в дороге нас застиг вот такой снегопад. Снег просто стеной, я даже не стану снимать с себя никакую экипировку, потому что меня моментально заметает. Юра финишируют в сумерках, потратив на дорогу в среднем 8 часов. Валентина отказывается от эвакуации и под присмотром спасателей сама проходит этот этап. Устала. А? Тяжело было. Очень хочется пить и кушать. А еще Алексей. Завтра поедем на горячий источник. Да, Все. Просто давняя мечта была побывать на Камчатке, участвовать в гонках такого масштаба. Не рассчитывала, что этап будет, допустим, 90 километров. Я поделила 300 километров на 5 дней. И подумала, же, по 60 километров в день – это нормально. Поздно было отступать. Последний этап заставляет Каюров понервничать еще сильнее, чем на всех предыдущих. Сильный ветер сдувает с дороги снег, нарты, собак. All uh right. -huh. Каюры финишируют к полудню. Кто-то отправляется отдыхать, а кто-то готовится к более серьезной гонке на полторы тысячи километров Берингии. Вообще классно, это просто неописуемая гонка с эмоциями, со множеством очень полезных вещей, которые просто в дальнейшем, я думаю, будем приводить более в надобный порядок.